Я хочу знать, что с утра случилось с солнцем. Я хочу знать, будут ли дожди. Я хочу знать, что с тобой стало с этого конца. Я хочу знать. Где ты сейчас, где ты? Я хочу знать О, Одинокий ангел плена Я хочу знать Все ли свои мечты дал разорвать Не говори, что жизнь не тлена и я хочу знать, где ты сейчас, где ты. Андел, мой. Что с тобой? И я бегу в такси, рассекая лужи за тобой. И я не прав, прости, твой мне мир не нужен, твой мир не мой. Без любви.